Где зарабатывают сейчас копирайтеры в интернете? Смотрим внимательно и запоминаем. Биржа 1, 2, 3, биржа 4, 5, 6. Заходим, подписываемся на них и пробуем искать себе свои заказы. Подписывайся на нас.